Здравствуйте, дорогие друзья! Это снова международный карантин. У нас сегодня на прямой линии Италия. Это Оксана Мишкиева, которая с удовольствием отозвалась сказать о Италии. Мы с вами знаем то, что в Италии была очень сложная ситуация. Из социальных сетей, из интернета, да, из видео да, было очень много душеразделяющих видео. И Оксана отозвалась нам. нами. Рассказать о своей стране. Итак, дорогие друзья, встречаем. Оксана Мишкиева, Италия. Здравствуйте, меня зовут Оксана, я живу в Верумуни, Италия и расскажу о том, как мы проживаем этот карантин, этот сложный период для всех. Оксана, ну, давайте сразу перейдем ближе да, к рассказу, поскольку мы все знаем, да, очень много было новостей, очень много было видеороликов, особенно, да, таких душеразделяющих из Италии. Там я даже смотрел ролик, где, видимо, официальные каналы какие-то показывали, ну, официальные каналы Италии о том, что Италия просила помощи и в какой-то степени укоряла другие страны, то, что страны им... Другие страны, соседние, да, там, те же Соединенные Штаты, ну, по-моему, даже Россия указала, что эти страны им не помогают. Я бы хотел, бы, чтобы вы нам это подробно рассказали, но при этом условие такое, что от, с, от первого лица, то есть вы как человек, который поживает там. Давайте начнем, вот когда у вас появился первый зараженный коронавирусом и как вообще люди, обычные люди готовились к... Ну, первый зараженный, о первом зараженном мы услышали 21 февраля, я это хорошо помню. Это был последний учебный день перед школьными каникулами. Каникулы у нас были запланированы, быть, должны были быть короткие, там буквально даже не полная неделя. Это был последний день каникул, и мы должны были быть дома суббота воскресенье плюс еще три дня и в четверг выйти в школу. То есть о том, что появился первый зараженный в Милане. Милан – это мегаполис большой, это, это регион а, Ломбардия, и а, это промышленный центр, там много производства, это бизнес, это логистический центр такой. И а, от того... Сначала, конечно, все испугались, потому что много людей, много большое движение там, оттуда во большое движение, туда много направляются. И, к сожалению, вот власти итальянские первое сообщение о том, что появился зараженный, первое сообщение было «не будем паниковать, излишней памяти, паники не будем разводить». И вот первое сообщение, это было, наоборот, к сожалению, возможно, это было вот их ошибка, роковой, недооценение вот этого, этой опасности, этого заболевания, и а, закрыли сначала только э, город, это город под Меладом Кудонио, закрыли его полностью, то есть их, всех жителей там, вот, Потом появился еще один э, в регионе, соседня, э, уже в нашем регионе, в соседней провинции тоже. И закрыли вот именно эти, эти небольшие города. А, в общем, в принципе, для нас ничего не изменилось. Нас предупредили, что э, наши каникулы продлеваются еще на три дня. То есть вместо того, чтобы выйти в четверг, вот, э, мы выйдем в понедельник. То есть, ну, на том и отпустили. Никаких ограничений у нас не было. И э, хоть люди и, и изначально испугались, потому что, естественно, мы много слышали новостей из Китая о том, что там была очень сложная ситуация, небольшая паника, но не паника, ну побежали покупать продукты и товары как бы, в магазины, но э, вот эти пустые полки, которые снимали, в принципе, их сразу же... Были поставки, сразу же это выставлялось. В принципе, я лично пустых полок не видела. Вот. Потом это была не одна, это была это волна паники. Было, наверное, даже две такие. вот Но, в принципе, поставки работают хорошо, и все восполнялось. Изначально сказали просто, что это карантин. И люди, как и везде, это восприняли как за каникулы. То есть это они продлили школьные каникулы, ходили по гостям. Потому что ограничений не было. Не сказали, сидите дома, сказали, мы перекрываем вот эти зоны. Сказали, что дети не пойдут в школу. Вот. И что там, конечно же, ищут эту цепочку заражения. Молодой человек, который был вот у нас пациент один, он был социально активный. Он и участвовал в спортивных соревнованиях, он ходил на ужины, он встречался с людьми. Вот. И, конечно, все с, с опасением ожидали вот последующих новостей, что нам дальше скажут. Через какое время народ понял, что вот вы правильно заметили, да, поскольку через сетях ходила информация, что итальянцы тогда объявили, чтобы это... Режим самоизоляции итальянцы действительно восприняли это как каникулы, и пошли все по паркам гулять. Да, вот так. Когда именно народ понял, что действительно это очень серьезно? После того, как у нас объявили сначала карантин, потом вот это, вот это были два, два небольших города, которым объявили красные зоны, потом появились еще вокруг этих красных зон оранжевые зоны, где были тоже ограничения. Потом уже в воскресенье 9 марта, 9 марта было, да, объявили о том, что вся Италия объявляется красной зоной, о том, что запрещается выходить из дома, что из дома выходит только в магазин за продуктами один член семьи, а, не, а, а допустим не, не вдвоем, не втроем, только по одному, желательно там, ну, раз в несколько дней соответственно, выходит только в аптеку, то есть самые жизненно необходимые нужды семьи, по остальное все как бы все сидите дома. Закрыли все предприятия, остались открытыми только магазины продуктовые, аптеки, вот. и все соответственно, связаны. это логистика, транспортные компании, которые ну, обеспечивают поставки, в принципе, у нас Всегда все было, ну, исключение, может быть, я потом расскажу, что у нас, может быть, пропало. Вот. И оставили, разрешили работать, то есть не распространялось ограничение, это аграрный сектор, это сельско-промышленный сектор, потому что это, это жизненно необходимо, тем более в Италии этот сектор, это очень важный. Вот, и поэтому все, что связано с сельским хозяйством, их не ограничивали. То есть также были закрыты торговые центры, все, все места массового пребывания, до да, парки. Да, их ну. закрыли еще в период карантина, но там тоже такие качели. Период карантина это какой период, Оксана? А В период карантина а, потом они закрыли они закрыли сначала все полестры, потом почему-то их открыли. Я помню, в период карантина, когда еще а, можно было ходить куда-то, мы ходили в библиотеку, например, с детьми. Александр, простите, да. вы говорите, период карантина. Сейчас у вас как... как, как Самоизоляция. Сейчас более строгий. То есть сначала они объявили карантин о том, что не работают детские учреждения, вот, а потом уже более строго, я называю уже изоляция, когда они уже призвали все сидеть дома, это уже период с 10 марта строго это, стало. Это вот, по-русски это чрезвычайная, чрезвычайная ситуация или просто обозвали самоизоляцией? Там, не есть откуда? На законодательном уровне это как звучит? По закону? На законодательном, ну как бы да, то есть это, это чрезвычайная ситуация, потому что а, если вас остановит на улице, и у вас нет э, веских причин, почему вы не дома, э, это уголовная ответственность, это штраф. Уголовная или административная? Уголовная ответственность. И, то есть, если вы потом будете делать справку о несудимости, у вас будет э, показывать, что вы судимы. Уголовная ответственность. Могут посадить до 5 лет. Могут посадить в тюрьму даже. Да. То есть, таким образом государство отреагировало на... Да, да. Естественно, как бы сначала ввели этот штраф 300 евро, потом сейчас его сделали от 400 до 5000, потому что, ну, не могли остановить всех, потому что здесь в Италии любят бегать по паркам, закрыли уже, потом на, на самоизоляции уже закрыли все, все парки, Запрещено сидеть на лавочках, запрещено выходить в парки, запрещено выходить на площадь. То есть любой... Потому что в начале, вот когда еще было, начале марта, в конце февраля, рестораны не были закрыты. Они были закрыты после шести. То есть до шести работали бары. То есть они сначала вели полумеры. Эти полумеры, к сожалению, ни к чему не привели. То есть все равно вирус распространялся. И это были открытые э, спортзалы, не театры. Театры и стадионы были закрыты с самого начала, но оставались еще открытые, я помню хорошо, что я ходила в спортивный зал, мы ходили в библиотеку, были открыты рестораны и бары, которые могли гарантировать посадочные места, то есть у бара нельзя было пить кофе больше, но посадочные места с расстоянием больше полутора-двух метров. Эти полумеры ни к чему не привели, и тогда уже 10 марта закрыли, остановили все. То есть 10 марта объявили через? Да. Как вы, вот вы, как обычный жители Италии, как вы готовились к пандемии, к вирусу, к как вы велись к себя на карантине, к который перешел через Чан вы, вы закупали там какие-нибудь, бежали там в торговые центры, что-нибудь? Ну да, естественно, от того, что нам не советовали ходить в магазин каждый день, я сделала закупку такую, что мне там на неделю, на 10 дней мне этого хватает. Шила маски, шила маски на всю семью, потому что маски как таковые особо спросом не пользовались То есть, нам не нужны были не знаю там сколько они стоили до до карантина до коронавируса не знаю но когда вот эта вся ситуация появилась они вообще исчезли вот и э, я шила маски шила маски на себя э, на всю свою родню и вот первые несколько дней тут у меня был швейниц на сегодня, какая ситуация вот с средствами индивидуальной защиты, с теми же масками, перчатками? А, то есть, так... как я, да, как я сказала, в начале а, они вообще полностью исчезли. Не было ни вот этих гелей дезинфицирующих, вот. не было. А, у меня просто был припас, потому что я всегда держу в сумке, а, поэтому, то есть меня это не интересовало. Масок не было, я сшила. Потом эти маски, они кончались везде. То есть ситуация была довольно-таки сложной для всей Италии, особенно для, для больниц. Вот вы спрашивали тоже вначале про то, как вот Европа. Да, Италия просила помочь Европу, к сожалению, не помогли Евросоюз. Помощь поступила из Китая, из России, из Кубы, из Албании. Вот. Я получила это... много благодарностей, как вот, жители России, что вот именно Россия да, в сложный момент э, помогла Италии. Вот. привезли. Э... Секундочку, то есть ваши знакомые, которые знают то, что вы из России, узнав о том, что Россия помогла, оказала гуманитарную помощь, они вас благодарили за Россию. Да. Да, я там кучу солнышек мне прислали, <laughs> спасибо, Россия. Но Россия и Италия всегда были очень дружественные страны, даже в период Советского Союза. Поэтому они очень тепло относятся к России, в Италии Понятно. хорошо относятся к России, да. Но это была большая благодарность, потому что прислали много а здесь даже кинули кли клич среди русскоязычных вот, переводчиков. У меня был опыт тоже а, помочь нашим врачам, вот, именно русскоговорящих переводчиков в больнице. Я тоже сказала «Окей». В вот. э -э, Вероне не нужно было, поэтому, потому что их отправили в, в города в более сложной ситуации. Это Бергамо, это Милан, в те, в те вот, э, стороны у нас... Э но, но тем не менее, как бы эта помощь была реальной, существенной, и это освещалось и по телевидению, и в социальных сетях, и, и как будто бы вот мы, вот между собой, вот русскоговорящими, тоже об этом знали. На сегодня какая ситуация с масками, и дорого ли они стоят? Вот. После того, как их не было и был такой дефицит, стали переспециализировать пере швейницы, сами, типографии из нетканных материалов стали стамповать. Первые, конечно же, партии шли на нужды госпиталей и больниц, и потом стали обеспечивать население. Вот я говорю про Верону, наша, наша коммуна, вот именно, они всем разнесли. Вот мы тоже получили, нашла почтовые ящики, три маски, многоразовый использование, их можно дезинфицировать. И опять использовать. То есть их раздали бесплатно, сейчас они в продаже есть, они стоят недорого. В принципе, как бы сейчас все спокойно. Те же самые гели, которые, дезинфицирующие гели, они сначала тоже исчезли. Появились рецепты, и по телевизору показывали, там профессор медицинских наук вот показывал, как вот можно из, из этилового спирта добавлять и сделать. Тот же самый дезинфицирующий гель, который можно использовать, он эффективный. Вот. Сейчас он в продаже есть, в принципе, есть все, есть спреи, и гели стоит, в принципе, так же, как, как и до, до кризиса, до коронавируса. То есть, все уже вы можете сказать, то, что на сегодняшний ситуация с коронавирусом, как бы люди привыкли и соблюдают все запреты, установленные государством, и... И при этом понимают это на своем ментальном уровне, что нужно именно так себя вести. Вот сейчас, да, вот сейчас, потому что был долгий период, к сожалению, что, может быть, это было недооцененности со стороны властей и СМИ. Потом они стали, наоборот, еще больше пугать. Но очень много было случаев, к сожалению, что, потому что контролировали, контролировали всех, и было все равно много, вели армию, то есть армия помогали в городах а, а, контролировать проезжающих, выезжающих, гуляющих по паркам, а, гуляли все равно. И у нас недавно прошла Пасха, и на Пасху тоже выезжали, то есть выезжали на свои там обычно у некоторых бывает как бы два дома домик за, за городом там или у моря были попытки куда-то уехать или поехать кому-то в гости собраться в компании вот но в основном в основном конечно же сейчас насколько вот я вижу среди знакомых среди друзей то есть все сидят дома да все сидят дома да вот они сидят. очень вот у меня был, была передача с Мадридом, там Савара сказала, что Мадрид на сегодня пустой, вообще никогда такого не было, это уникальная ситуация. Тоже так же ваш город, да, Верона? Но я живу в, не, в таком в небольшом районе, такой спальный район, Тут у нас... Нет многоэтажек, маленькие дома, узкие улицы. Вообще изначально, то есть в нашем районе маленькое движение было, но были такие, допустим, места, допустим, наш крупный супермаркет, где всегда много людей, где всегда при выезде становится такая небольшая пробка или какое-то движение все равно видела. Сейчас ничего нет, то есть при выезде вообще машин нету, то есть выехать там, где была пробка, сейчас машин нет вообще. Я вижу в социальных сетях э, у знакомых, кто живет в центре фотографии центра Вероны пусто. Причем Верона это город туристический, это, по-моему, насколько я знаю, пятый город по посещаемости э, в Италии. И очень много туристов, то есть у нас в центре всегда было много людей с 7 утра до позднего вечера, у нас много туристов всегда в центре. Сейчас э, пусто, да. Я, я разговаривал с Соединенными Штатами, и там, мой собеседник э, э, высказал такую версию, что американцы, они психологически чуть, -чуть были, как бы, неустойчивы, но не как мы россияне, да, например. И они уже, им надоелось сидеть в четырех стенах, они начинают психовать, и отчаяние в людях уже видится, слышится, там, чуть ли не, не хотят выходить митинговать. Вы знаете, да, у нас в Осетии недавно были, был, был митинг. Как, как вот психологическое состояние итальянца? Как, ну, состояние ну, итальянцев У итальянцев, а? У, а, них это, у них это стиль жизни, общения. То есть, это пить кофе в баре, это болтать во время аперитива, это шумные компании, это всегда обед или ужин всегда в компании, то есть даже это больше, чтобы не поесть, а пообщаться, тяжело им удалось и привыкнуть к, к условиям изоляции, закрыто, и они очень ну, пропагандируется и поддерживается здоровый образ жизни, это движение, это спортивные залы, это очень людей много, которые бегают на улице, есть специальные дорожки, да, и тяжело далось, тяжело, то есть до последнего вот ходили эти видео, что на улице там снимали, кто-то до сих пор все еще бегает, не может все никак э, привыкнуть к таким условиям. Но вот среди моих друзей, среди моих знакомых, я вижу, что все вот, как бы приняли эти условия, сидя дома, немножко устали, немножко им надоело, немножко уже как бы беспокойство о будущем, и экономическое положение, и, и каждой семьи в отдельности, и, в общем, целой страны, конечно, беспокоит, но, в общем, они вот эти приняли условия, и, в общем, все сидят дома, да. То есть, ну, перешли теперь уже на видеозвонки, все чата разрываются от сообщений, все стали готовить. Многие занимаются спортом дома, кто-то, то есть есть же вот сейчас, сейчас многие спортзалы перешли на онлайн на тренировки, кто-то там ведет танцы, кто-то ведет какие-то кулинарные передачи, да? да, да, передачи, поэтому в принципе стараются найти какой-то вот выход из, из такой ситуации. Давайте поговорим о медицине. Мы, да. мы видели очень много видео из больниц Италии, и, ну, это были такие душераздирающие снимки. Вы, вот, я же просил вас готовиться, вы, наверное, у вас есть знакомые, которые работали, работают, да, медучреждения? Что они как говорили, как они... Вот, у меня лично таких знакомых нет, но, в принципе, каждый день показывают новости, и от этого уже никуда не лез. То есть Это главная и основная тема всех новостей. Больницы, система медицинская, к сожалению, не была готова к такому большому наплыву больных, тех, которые нуждаются в госпитализации, тех, которые нуждаются в системе вентиляции легких, работают на износ, конечно, это, это дежурство по 12 часов, они прямо и живут, и э, прямо в больницах, э, и не хватало медсестер, сейчас стали э, и до этого, и вот сейчас, когда стала спадать заражаемость, все равно увеличивали штат и медсестер, и врачей, потому что к сожалению, и заразилось много медицинских работников. Вот. Ситуация сложная и тяжелая. Да. Вот. Появились специализированные госпитали, то есть их открыли в больших помещениях, в которых проводились выставки, появились специализированные госпитали, где вот именно целенаправленные только для больных вот с таким диагнозом. То есть медицинские учреждения перестраивались, да? Да. Отменились все плановые операции, отменились там какие-то обследования, то есть только срочные, срочные операции, или, или вот все остальное, все остальное именно брошено для, для борьбы с коронавирусом. Ходила тоже в сети информация, что Морги Италии не справлялись. Что делали с телами умерших? Как, каким образом проходило захоронение там? Это правда. В городах красной зоны, это в основном, конечно, в этих городах было очень много умерших и не справлялись ни морги, ни крематории. Крематория работали по 24 часа в сутки. Вообще не выключались. <связывали> Вывозили гробы в соседние города, в соседние регионы, к нам Верона привозили. То есть уже переполненные кладбища и гробы развозили в соседние. Это правда. Как реагировало население на такие вот новости? Ну, это, конечно, и трагедия, и боль для всей Италии, потому что столько умерших, это же ну, действительно много, это целое поколение, то есть Италия – это страна долгожителей, насколько я знаю, это вторая страна после Японии по количеству долгожителей. Здесь никого не удивить э, там, старенькими, очень старенькими бабушками, дедушками. Конечно же, как и общая, общая тенденция – что умирают э, самые слабые, которые имеют хронические заболевания. И чаще всего это старшее поколение. Чем старше, тем более опасно для, для, вот, для такой болезни. Вот. И это трагедия для, для Италии, конечно. Много пожилых людей да, ушло? Да, и много пожилых людей. Заразились и умерли также и врачи которые работали, заразились, медицинский персонал, были заражены среди кассиров магазинов, которые ну, работали с большим количеством людей. Дома, ну, да, дома престарелых, где вот обычно живут вот пожилые люди, были такие случаи, что просто заражались вот именно вот в этих домах, и там вот все люди, они же именно как бы группа риска, Заражались и жители, и гости, вот это вот, как называют они, гости этих э, структур, и даже и, и, и персонал. Почему государство не ограничило доступ к домам престарелых? Ну, они когда нашли, они все, то есть его потом закрыли, то есть никто не входил, никто не выходил из, из таких учреждений, но он был уже внутри. Понятно. Конечно, это, это горькая, это горькая вот это такой вот, э, сторона, вот, то есть, это трагедия для народа. То действительно все грустно. Очень грустно. Очень И... грустно. И так, согласно статистике, Италия по смертности на втором месте после Соединенных Штатов 24 648. Да, очень, очень. То есть, как бы тут, знаешь, э, Каждый день эти новости, как с передовой, то есть сообщается о количествах зараженных, сколько умерло, потом уже с надеждой, вот у нас есть и выздоровевшие. Сейчас уже идет уже динамика заражаемости идет, идет на спад, и но умирающих все еще много. Я думаю, что это те вот умирающие, которые заразились еще, когда была еще высокая заражаемость. А, чис, растет число а, выздоровевших, растет число, точнее, а, уменьшается количество людей, нуждающихся в интенсивной терапии. Вот. То есть идет положительная динамика, но все равно еще, еще как бы много, да. Ваш вывод? Медицина в Италии а, ну вы уже сказали, что не было готово, да? Это. Готова не, было. не была. Тут, как бы сказать, То, что готова не была, это было очевидно, и невозможно было к этому, видимо, подготовиться. Но как она справилась, конечно же, это было очень тяжело. Спасибо большое всем вот нашим врачам и медикам, той помощи, которая приехали из Китая, из России, из Албании, из Кубы. Потому что изначально, в первый период, когда вот только в Италии, Италия первая страна, которая ну, обнаружила этот вирус, Европа не помогла. Сейчас уже, э, по-моему, недавно какое-то количество больных э, приняла и Германия тоже из Италии, но вначале, вначале Нет, не помогали, и э, условия, в которых они работали, условия тяжелые, сложные, когда уже просто не справлялись, но все равно продолжали выполнять свой долг, я считаю, они сделали больше, чем смогли. Но это, видимо, уже человеческий фактор. Понятно. Ну, традиционно, давайте поговорим о мерах поддержки, которые оказывало государство. Вы, наверное, смотрели эфир с Канадой, да, с Натальей. Да. Там очень, ну, для меня это было удивительно. Я вот так с удивленными глазами весь эфир просидел. Мне, мне даже писали в комментарии. Очень, я думаю, что очень существенный меры поддержки, при этом даже потом она в комментарии написала, что где-то что-то чуть-чуть ошиблось, но ее там дополнили, что в других регионах по-другому, по по но почти так же, и я очень был удивлен, захотелось ехать в Канаду. <с화를> а, <с화를> к сожалению... и вот мы говорим вот о предпринимателях, да, о среднем <с rugby> бизнесе, о малом бизнесе и непосредственно для людей, то есть для, да, для... Uh, к сожалению, у Италии uh, был кризис и до коронавируса, кризис и финансовый, и экономический. К mm. сожалению, возможности нет у Италии так помогать бизнесменам. И потом они же, когда вот это, вот, вся это политическое вот, это движение, они это дело обсуждают, uh, изначально же обсуждалось это на период до, допустим, до... Начало марта, потом до середины марта, потом весь март и апрель, поэтому вышел не один закон, вот эти декреты о поддержке и защите, к сожалению, они, недоста... они есть, но они маленькие. Например, индивидуальным предпринимателям, которые вынуждены, ну, теряют, а потеряют практически все, теряют в бизнесе, простаивают, выплачивают 600 евро месяц но это была первая выплата вот вторая выплата собираются сделать 800 то есть они они за первый месяц 600 нужно получается как бы не полный месяц за второй собирается вроде как выплатить 800 но учитывая что о, предприниматели платят очень много налогов это очень мало это не покрывает даже ну, даже ну это гораздо-гораздо меньше, чем те затраты расходы, которые несет предприниматели, бизнесмены, вот, производители там вот, мелкие-маленькие. Это очень да. мало. А с налогами предусмотрело ли государство там, освобождение от налогов или уменьшение налогов, вострочку выплат на налоговых арендных платежей? Есть от, отстрочка платежей, не отмена, отстрочка платежей и налогов. Я после дела посмотрелась, могу даже сказать: отменили, отменили это прежде всего в красных зонах, то есть те зоны, которые пострадали больше всего. И есть налоговые льготы тем компаниям, которые остаются ну, активными, потому что они должны работать, и у них есть дополнительные затраты, потому что они должны гарантировать дезинфицировать помещения, э, вот эти все индивидуальные средства, индивидуальной защиты для своих сотрудников. У них идет э, скидка на, на, на налоги, э, идет э, скидка на аренду жилья. Э, говорили о переносе, э, блокировании вот, э, аренды э, и для населения, о том, что можно и все вот эти... Э, кредиты ипотеки тоже будут перенесены но идет возмущение что если даже вы мне перенесете на три месяца потом мне все равно это платить поэтому это еще на на, на разработке. там вот есть вот какие-то вот выплаты кто раб, наемные работники там дополнительные 100 евро но это опять-таки это очень мало потому что ну, <салит> затрат гораздо больше были э, родителям с детьми с младше 12 лет, э, оплачиваемый отпуск, чтобы сидели дома, потому что школы закрыты, или бонус на беби-ситера, то есть те родители, которые должны работать, э, им идет бонус на бэбиситера. Нянечка. Да, да, да, да. Вот. Э, те вот... Э, в каких суммах бонус на бобиситера? Это, это деньги, те, которые. То есть, как деньги, да? Деньги, которые пойдут на оплату бабе А сумму не обозначало правительство. Ну, говорили про, по-моему, 500-600 евро. 500 Но это все на этапе обсуждения еще. Нет, это уже принято. Это, это уже принято. Это уже, да, это уже принято, да. Вот. Те вот люди, которые занимались, вот, сотрудники, э, сотрудники, которые помогали семьям, приходили помогать убирать или там, смотрели для, за престарелыми, у них идет выплата 200-400 евро, но это тоже мало. То есть, если, если они потеряли зарплату, 200-400 евро, это очень мало. То есть, есть выплаты, есть помощь, но она очень маленькая. Не да. Поэтому здесь тоже сложно. Но для самых незащищенных, для самых слабых, у кого действительно большие трудности, и работает Каритас, работает Красный Крест, есть волонтеры, есть ассоциации, которые помогают, привозят продукты. Почти что в каждом супермаркете есть, как, вот, как в Калмыкии, полка добра, то есть есть такие специальные большие тележки. То есть и люди, которые э, хотят, могут там, там оставить любые продукты, вот, и те, которые нуждаются, могут прийти взять, то есть они стоят свободно, там, то есть все, кто хочет, кладут, все, кто хочет, берут. И В принципе, я их видела, там, там всегда что-то есть то есть основные какие-то продукты тоже пасту какие-ли какие-то э, соусы это, это же основное основное блюдо в Италии да? вот то есть те блюда основные которые э, те можно приготовить обычно я вижу что там они всегда как бы есть, есть и никто никого не спрашивает кто берет сколько берет плюс еще и волонтеры которые привозят домой продукты то есть поддержка есть многие компании стали помогать то есть есть компании которые Выделяли деньги, чтобы ну, покупали продовольствие и раздавали. Раздавали населению, раздавали медицинским, то есть, кормили медицинских работников. Есть много компаний, которые переквалифицировались на пошив, на производство. Того, что, ну, что необходимо для госпиталей, это и, ну, слышали, наверное, Армани шили медицинские халаты, Булгари производили санитализеры, вот эти феррари они стали производить аппараты искусственной вентиляции легких, и многие компании просто пожертвовали деньги, что потому что организовывать это все, может быть, это было невозможно на этом производстве, но а, помогли деньгами. То есть, то есть существенная да, была благотворительность, вакцинация со ну, стороны вот этих мощных гигантов. Да, да. Ну. да помогали, помогали. А, я, то, мне принесли, вот, ну, я просто говорю про меня, то, что я увидела, принесли листочек, вот там вот, именно а, мы, вот ассоциация а, помощи, если у вас есть сложности в вашей семье, обращайтесь к нам. То есть адресная конкретная. <связь> есть же семьи, которые там нуждаются или не могут выйти в магазин, вот, поэтому, в принципе, поддержка есть, у меня есть знакомые, есть как и, такая, и такая информация, она дублируется еще на телевидении, в средствах массовой информации, в соцсетях, да? <связь> да, да, ну, дублируется также и э сбор, <связь> постоянно э есть вот, э или бегущая строка, или постоянно логотип, вот это вот э это банковские координаты, кто хочет сделать пожертвования. Вот. И также и те ассоциации, которые помогают, наоборот, тем, кто нуждается, приносят на дом. То есть приносили маски, приносят этот, э, листовки. Если вам необходима помощь, позвоните нам. Вот да. Эта деятельность организована на государственном уровне или там сам, кто захотел, организовал и начал действовать? Но это ассоциации, которые уже были, это волонтерское движение в Италии э, тоже хорошо развито, они уже они были и они э, увеличили свою деятельность, то есть у меня есть знакомые, которые не занимались волонтерством, вот, и в этот момент сложный, э, пошли помогать, потому что там нужны просто рабочие руки, нужно возить, носить что-то делать то есть коронавирус объединил людей так можно сказать да да но старается помочь стараются, конечно же помочь между собой то есть выступают многие говорят сидите дома ну это наверное здесь везде звезды выступили и Платные каналы, фильмы, которые показывали вот, стали бесплатными, открылись бесплатно ресурсы книг, вот, электронных книг. Ну, сейчас еще вот этот опять-таки же спортзалы показывают бесплатно все свои занятия, то есть стараются ну, внести вот в общую борьбу, каждый по своим возможностям. По, по способностям внести ну, пассивный вклад. Понятно, спасибо. Оксана, Понятно. Я вас спросил немножко еще узнать про сельское хозяйство, именно про деятельность сельского хозяйства, поскольку у нас в Республике Датский сельско сельскохозяйственный, я знаю, то, что вот, я изучил то, что в Италии 10% ВВП это тоже при приносе сельского хозяйства, и у вас очень да, достаточно в, большем, в большей степени развито растениеводство мне, мне, мне бы хотелось поговорить о том, как сейчас работают ваши сельскохозяйственные и какую поддержку им оказывают государство, поскольку они дают хлеб, да? Так да, что? да. Дают продукты питания. Да. Э, это вот э, после медицины аграрный сектор сельскохозяйственной промышленности единственное, которое не остановили и не ограничили. То есть они как работали, так и работают. Есть... Ну, это... Это, же, видишь, уже обусловлено тем, что они находятся там, не в городах же не находятся. Да, то есть, во-первых, это же не фабрика, где большое количество ну, скоплений людей, где на, на маленькой территории много людей, то есть в основном же они же выезжают на поля, на виноградники, сады, вот, и там нет такой плотности вот людей. Поэтому, и потом это очень как бы, жизненно важный и необходимый сектор э, страны, то есть они же не могут там, ну, выключить свои эти, растения, а потом опять их включить как машину. То есть, а если, вот. И вот, вот та часть, которая э, сельскохозяйственного производства, которая именно на производство э, э, ну, продуктов питания, вот, всего этого не была остановлена, вот. К сожалению, например, вот цветочный бизнес очень сильно пострадал, потому что это, видимо, не относилось к жизненно необходимым. Потеряли нет сюда. Ну, только для медиков, наверное. Огромные убытки, потому что, во-первых, еще и закрыли и границы, и те, кто работали на импорт а товар такой, как цветы, он же долго не стоит, не лежит, поэтому, поэтому к сожалению, большие... Вот из, из, из этого сектора, как бы, я видела что... Ну, видела, показывали, что они пострадали сильно. А в основном вот все вот аграрный комплекс, все работают, не останавливали. Также не остановили... Все вот эти обслуживающие компании, это транспортные компании, эти компании, вот этот, этот, ну, кто занимается ремонтом, и, то есть они все обслуживания этих компаний жизненно необходимых, они, они работают. А есть ли какая-то поддержка на государственном уровне для сельхозтоваропроизводителей? Ну вот, если у него есть потери какие-то, вот эти знаменитые 600 евро. Знаменитые ты, евро. И Еще. К сожалению, я, я, я звонила и спрашивала, вот кто занимается вот таким вот, к сожалению, только вот это. То Возможно, есть. выйдет новый декрет какой-то еще, что-то, может быть, еще примут, потому что они, вот, то есть, они, когда закрыли вот на 10 дней, они рассмотрели закон на эти 10 дней. Потом приняли еще на две недели, рассмотрели на две недели какие-то меры. То есть сейчас продлили на месяц. вот. И вот они вот каждый раз, они принимают законы, дорабатывают что-то. Но это немножко, конечно, к сожалению, вот политическая система такая, что работает медленно. До какого числа у вас сейчас карантин? Ой, через. А, у нас а, сейчас до 4 мая, но у нас вот с этой недели от, уже начинает... Мы вошли в фазу 1, то есть когда у нас уже открыли книжные магазины, открыли магазины детских товаров. То есть там, конечно, идут, идут эти все правила, то есть входить обязательно это на улице маски и перчатки, обязательно условия для всех. Вход в магазин, ограниченное количество людей в зависимости от магазина, если это очень маленький, то по одному, если чуть побольше, там ограниченное количество, то есть люди стоят на улице, прежде чем зайти, то есть как бы ждут, что кто-то вышел и заходят. И дистанция, соответственно. Да, да, дистанция, то есть все прилавки во всех магазинах уже давно, это самого начала, они огорожены вот красной лентой, там или на полу или красная лента то есть не подходишь близко то есть они избегают близости от этого этого контакта с персоналом вот то есть со всеми вот этими мерами предосторожности но начинают открывать и это открыли у нас на этой неделе с 4 числа сейчас они рассматривают какие и кто как будет открываться потом то есть там же идет Категория производства, какая категория будет открываться, какое производство, то есть потом уже, ну, далеко идущий план уже, что о том, что откроются школы, это возможно в сентябре, поменяется система образования, что это будет посменное обучение, часть обучения останется дистанционным. На сегодня обучение дистанционно, да? Да, дистанционно. Удобно детям? А удобно ли родители? Ну, в принципе, у нас сначала должны были быть каникулы, и вот эти два дня, то, что добавили, как бы просто рассматривали как каникулы. Потом первые две недели, типа сказали, еще две недели продлевают, тоже рассматривались как каникулы, но учителя вышли на работу, и они стали уже подготавливаться к дистанционному обучению. Потом уже а, выслали все данные, вот эти все, а, а, куда подключаться, каждый получил индивидуальный паспорт свой, открыться, как вот, открыть все вот эти конференции. Постепенно а, стали наращивать объем обучения, а, все предметы, постепенно. Конечно, старшие классы больше, младшие классы гораздо меньше. А, ну, конечно же, эта форма обучения не восполняет очную, очное обучение. Но, допустим, скажем, плюс, вот, допустим, мы сегодня вот мне принесли таблет, потому что у меня двое детей. Вот, они позвонили, спросили, а вам нужно? Я говорю, ну давайте. И вот они планшет. Вот, таблет. Ну. Планшет. Да, планшет, планшет. А, то есть они спрашивают, кому нужно, то есть это от государства, выдается а, с условием, что используется только для обучения, но как бы и, и, и так тоже помогают. Да. То есть государство, если в случае необходимости, может вы выдать гаджет, значит планшет или что-нибудь такое для обучения детей да. в школе? Да. А еще как помогает, вот вы сказали, что еще так же помогает, как? Ну, в принципе, я вот пока увидела таблеты. Оксана, спасибо вам большое. Может быть, я забываю что-то спросить, ввиду да, того, что я не знаю себя да, итальянской жизни. Может, а -а -а. вы что-то хотите еще дополнить? Ну, то есть сейчас же все вот эти учреждения закрыты, поэтому продлили действия всех внутренних документов водительских прав, то есть они будут действительны и также и после истечения срока годности. То есть как бы, если ваш внутренний паспорт или права, они заканчивались в этот период, апрель-май, то они все продлены до сентября. Автоматически? Да. Безобычно, да? да. До, до сентября. А, кстати, да. у вас же много иммигрантов там. да. Как они там поживают? Они, там они видимо, хорошо. Из порядка не устраивают они там. Но они хорошо, так приезжали в Италию, потому что, как бы, скажем, у нас изначально была сложная ситуация с мигрантами же. Потому что да. ехали много. Это вот э, волна приезжали... была. Уже несколько лет волна туда. Идет, идет. Да, да, да, к сожалению, да. К сожалению, то есть приезжают не самые лучшие представители этих наций, которые едут. Ну да, мы видимо тоже там у них условия. Здесь их принимают, кормят. Сейчас условиям каранти этого карантина, изоляции их еще им их выдерживают еще и на карантине, то есть у них есть питание. Растет недовольство итальянцам. но еще до этого, потому что вроде как Европа должны были этих всех мигрантов делить, вот, а все это остается, все в Италии остаются, то есть потом они не принимают дальше. Сейчас э эти новости исчезли с первого плана, но есть. И сейчас, к сожалению, тоже приезжает, эта проблема остается и вынуждены принимать. Иногда их обратно отправляют, и и но и есть и такие случаи, что они сюда приехали, там они там ну, приплывают, их подбирают и держат на карантине тоже. Те же самые условия карантина и, и для них. То есть огромная финансовая нагрузка для государства. Они... Вот, вот много то -то. всего, да, то есть в Италии много вот таких вот... Таких вот нагрузок финансовых, и потом, видите, уже страдает, уже наоборот, и здравоохранение, Министерство образования. Вот, то есть, как бы начинает хромать другие, потому что очень много, много, много затрат, конечно. Оксана, ну традиционно я всегда говорю, чтобы вы пожелали нашим подписчикам, нашим зрителям. Угу. Такой несложный период. Да, период очень сложный, период очень сложный. Я надеюсь, что мы из него уже почти что начинаем выходить, но мы первые в него вошли в этот период. Я бы хотела вас предупредить, что этот будет период сложный и долгий. И чтобы взять на себя ответственность, вот каждый сам за себя взял ответственность, за свою семью – и попытаться максимально соблюдать те подписания, те меры, с которых вас спрашивают. Потому что этот период сложный, но гораздо сложнее будет в больницах и в госпиталях вот те, которые вот как, как на передовой помогают выжить нашим близким, нашим родным. Самые, самые чувствительные, самая вот именно вот группа риска, это старшее поколение, постараемся сохранить бабушек, дедушек и джава наших, и постарайтесь принять это все серьезностью и, и, и взять на себя ответственность вот именно за, за свое поведение, предоставить все условия для своих близких, которые не могут выйти из дома. И попытаться пережить этот период, ну, найти какие-то новые ресурсы в себе. Там. Я, у меня есть примеры, люди стали учить иностранные языки, которыми никогда не учили, а, занимаются спортом, а, то есть и, с, с, тем более сейчас в интернете есть все, поэтому можно и читать, и общаться, и ну, много чего, то есть на самом деле просто... Побыть самим собою и заняться чем-то дома тоже можно заняться. Время поработать над собой. Да, то есть найти какие-то новые свои э, стороны. То есть, ну, ну, ну, неужели так сложно побыть дома самим собой? что Спасибо вам, Оксана. Вы очень приятный собеседник, очень хорошая подача, очень интересно вас слушать спасибо я очень рада я надеюсь что ну, мое сообщение как бы ну, будет принято очень круто